Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала, партнеры и сотрудники бизнес-медиа. В сегодняшнем выпуске я хочу выразить удовлетворение работой канала. И если мои предложения обсудить работу франшизы с действующими франчайзи вызвали бурное обсуждение в подконтрольном бизнес-медиа-чате, значит Харитоновой уже не удастся замять существование этого канала, равно как и существование более чем 50 партнеров которые вынуждены были расторгнуть договора с бизнес-медиа. И это значит, что уже не я, а так называемые успешные франчайзи будут рассказывать своим товарищам о моих попытках донести до них реальное положение вещей в бизнес-медиа. Также хочу предостеречь всех франчайзи о богатом арсенале приемов, с помощью которых Харитонова будет пытаться справиться с непослушным партнером. Это и шантаж, как показал опыт ее партнерских отношений с Михаилом из Нижнего Новгорода. Это и обман, как выяснилось при перепродаже франшизы на йошкар Это и попытки обвинить в уголовном преступлении, как показал мой собственный опыт общения с данной персоной. Кто смотрит канал знает этих примеров достаточно так что будьте крайне осторожны в разговоре с ней особенно если у вас претензии для тех кто еще только присматривается к покупке данного товара настаивайте на перечислении денег за франшизу тому же юрлицу кто будет ее передавать вам и если это будет бизнес-медиа то и деньги перечисляйте ему Иначе с первого же дня с вами будут общаться как с человеком, которому никто ничего не должен и которому ни при каких обстоятельствах возвращать ничего не будут. И напротив, вольностей, которая позволяет себе Харитонова в отношении своих партнеров, будет гораздо меньше, если она будет отвечать перед вами той суммой, за которую продала вам франшизу. Как показала практика, отсудить деньги у Шиховцевой, Желенковой, Соломкиной, Шепелевой и прочих финансовых прокладок, на чьи счета доверчивые покупатели переводят деньги за товар, получаемый у «Бизнес-медиа», не получится по причине того, что у вас подписан акт получения обучения в полном объеме. А это, как известно, требование «Бизнес-медиа» перед подписанием договора на передачу франшизы. И только после этого Харитонова с радостью подпишет свой договор о бесплатной передаче франшизы. Поэтому и у бизнес-медиа отсудить ничего не получится. Так что еще раз, настаивайте на оплате продавцу и за франшизу, а не постороннему лицу за мнимое обучение. Также настаивайте о внесении в договор пункта о беспрепятственной передаче права пользования этим ущербным патентом третьему лицу чтобы это было не только в виде пустых обещаний, но и закреплено на бумаге. Обязательно проконтролируйте внесение в договор размера комиссии. Как показал опыт перепродажи франшизы в йошкар величина ее может достигать 250 тысяч. Коль скоро вы планируете быть партнером, а не батраком, внесите пункт об одностороннем расторжении при несоблюдении условий договора лицензиаром. Такой пункт с его стороны обозначен, в отличие от вас. Настаивайте на прописании в договоре стоимости конструкций и передачи их в вашу собственность, чтобы при расторжении договора, а как показывает практика, именно к этому подводят своих партнеров бизнес-медиа, не тратить деньги на демонтаж и отправку их обратно. А именно так составлен договор. Вы получаете бесплатно на 5 лет право пользования патентом и конструкциями. И за это должны платить роялти. А еще лучше, заплатите 3000 рублей юристу, который составит вам протокол разногласий, защитив ваше вложения, поскольку договор составлен так, что при его расторжении вы по-прежнему должны платить роялти до тех пор, пока не снимете конструкции и не отправите их за свой счет бизнес-медиа. Это показало судебное разбирательство между бизнес-медиа и Еленой Лесниковой. Будьте бдительны, ибо вы далеко не первый, с кем будет расторгаться этот договор на устраивающих бизнес-медиа условиях. Не всякий мошеннический договор может похвастаться таким количеством пунктов обязанности лицензиата. В моем экземпляре их аж 14. И это при том, что на исключение некоторых из них я настоял при подписании, а некоторые перлы типа вот этого остались. В них говорится о том, что вы не имеете права продавать продукт со страниц неподконтрольных бизнес медиа ресурсов, И если кто-то пытается это делать со страниц соцсетей, то настаивайте на внесении этого пункта в доп. соглашение, иначе при первом же удобном случае вы ощутите на себе всю любовь и нежность бизнес-медиа. Сегодня Харитонова смотрит сквозь пальцы на наличие подобных нарушений условий договора, но поверьте человеку, беседовавшему с десятками обманутых ей партнеров, это всплывет при первом же разногласии между вами и Харитоновой. Еще раз спасибо Лилии из Нового Уренгоя, Вадиму из Минска и другим ребятам, уделившим мне время на беседу о возможности заработка при помощи данной франшизы. Отдельное спасибо Игорю из Кирова, сходу определившему причину неудач большей части покупателей франшизы. Правда, почему подобное происходит именно с бизнес-медиа, Игорь ответить затруднился. На этом выпуск завершен. Ставим лайки или дизлайки, что душе угодно, подписываемся на канал и принимаем участие в обсуждении. А обсудить сегодня предлагаю следующее. Сделает ли Харитонову более терпимой к партнерам то, что утаиваемая ранее информация теперь обсуждается в общем чате партнеров бизнес-медиа? Или она вернется к прежним методам контроля ситуации и начнет увеличивать роялти и расторгать договора с неугодными? Спасибо за уделенное время и увидимся в ближайших видео.